Всем привет! Вы на канале Моя Литл Крок, и сегодня мы идем за жуликом в садик. Посмотрим, как он нас встретит. Жулик. Жулик. Вот так мы каждый день забираем ребенка из садика по бегушке. Так кто бегает? Зульик бегает. Жулик. Нет, Жулик. Кто это? Зульик? Доча. Джолик, ты куда идешь? Ты куда идешь?